Здравствуйте, с вами Александр, улица 1812 года, такая коротенькая улица, но очень интересная, это пожарная часть, старая немецкая, смотрите какая штука тут, ой, вода капает, Но на самом деле, видите, даже и действует. красивое здание почему вот они так красиво делали больницы делали красивые пожарку там школы да вообще шикарно брусчатка немецкая видите промята немножко под машинами машины ездили и она немножко провалилась там какая-то ковка что под, под флаги ну, это наверное наши уже прилепили Потому что более как-то она так современно смотрится дверь как неизвестна наша не наша скорее всего наша ну сделана сила под немецкую. О, вот тоже. По-немецки что-то написано. Магдебург. Вот. Экспозиция пожарных гидрантов Кенигсберга. Ну вот интересно, все-таки дверь. Так она выглядит, что как будто она новая. Может быть это они старую так отделали. Машина стоят. здание непонятно может быть оно тоже было красиво и вы заштукатурили вот это вот новое здание вот да, тут такая дверька древняя просто и так низко замок расположен Что у нас тут еще интересного есть на этой улице? Так, дверь под замком. Под замком. О-о, красотища. Красотища. Это, это немецкая. Так у нас, видите, перемешку, как в Калининграде. Наш дом, потом немецкий дом. Так, здесь тоже не зайти. Сайт Демофон. Она закрыта. Какая-то железячка. Интересно, для чего она была нужна? Малка. Так, это наверное что-то остатки кованых немецких элементов от заборчика. Внутри. Тихий дворик. Хотелось бы, конечно, зайти внутрь подъезд. Думаю, надо это как-то провернуть. Вот такие домики. Вот, это немецкая. сделан на клепках вот такая вот улица 1812 года о, зашел все, проник них подъезд Это выход назад идет туда, во двор. Окна, наверное, старые. А лестница деревянная. Какие-то еще украшения, двери уже современные. Дальше не пойду, там все понятно. Таких домов в Калининграде очень много. В принципе, у нас считается круто, если ты имеешь квартиру в таком доме. Есть огромные высокие потолки. Вы представляете, сколько потолок? Здесь так не очень, наверное. На этом даже. Бывает по 4 метра. Выкупают такие квартиры. И делают крутые ремонты. Это считается у нас очень солидно. Смотрите, написано улица, Не, трафаретом писали, аж прям вручную, что ли, такие корявые буковки. Сейчас выхожу на улицу Литовский вал. И рядом вот какие дома. Такой контраст, такой, потом хрущевка идет. Всем пока, с вами был Александр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки.